Дорогие наши клиенты и зрители, доброго и счастливого вам дня! Вы на канале Стройгарант Анапа» и я его ведущая Валерия. Мы приехали в поселок Цибанабалка в жилой комплекс «Жемчужина». На днях мы созвонили с нашими клиентами, обладателями вот этого прекрасного дома, для того, чтобы взять у них отзыв, спросить их мнение, как им тут живется, как они узнали о нашей компании. А они, в свою очередь, пригласили нас в гости на чаепитие. Мы купили классных вкусных пирожных и лично уже познакомимся и возьмем отзыв. О том, как им жизнь в жилом комплексе Жемчужина. Пойдемте? Скорее. Проходим. Екатерина, здравствуйте. здравствуйте. Это вам. Здравствуйте, пожалуйста. Держите. Спасибо. Нас встретили в такой красивой, уютной обстановке. Екатерина Александр. Добрый день. Добрый день. Вот наши потрясающие жильцы. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали вообще? С какого вы города? Мы приехали из Москвы. Мы, нам захотелось поближе к морю, чтобы ну, вышли на пенсию, и поехали к морю. Да, там так. еще врачи, вот, жене тоже да, посоветовали, мне, что -то нужен климат, там воздух mm -hmm. и так далее есть. Но мы сначала мы, мечта была такая, как раз Крым же присоединился да, в 2015 году. Думаю, у нас там родственники есть. Мы поехали, в принципе, через Анапу в Крым. Тут нас встретили, тут у меня тетя моя живет, они уже три года до этого, или лет пять, нам жили. Они, какой Крым, в <свят> <свят> ну, Мы там побывали в гостях, все там, конечно, И нам ну, понравилось очень. Она по нам понравилась, значит, и мы э, быстренько продали, тогда мы что с тобой в Санкт-Петербурге, квартиру, да? <свят> <свят> а вы до этого в квартире жили, да? да в квартире. Да, да, угу. значит, и, в это самое, и решили устроиться здесь, в Анапе, подобрали и жили мы какой он там, 12-б, да, микрорайон у нас uh -huh. на Мелькова. Uh -huh. Ну, вроде все хорошо, прошло пять лет, чувствуем, надо поближе к земле привыкать. Uh -huh. Тут пандемия началась, конечно, вот эти трудности. Дома сидеть жарко, скучно, в общем-то. И решили мы строить дом. А как вы узнали о нашей компании? Рассказывай, как ты узнала? Как узнали? Я сказала своему мужу, Саша, я хочу иметь свой дом. Он быстренько Посмотрел в интернете, о, поехали туда. Я говорю, что-то мне не нравится название Цибановалка, как-то некрасиво. Поехали, посмотрим. Еще история такая, что мы, во-первых, ездили, смотрели субсех, там в Варваровке везде, да, в были. Ну, в общем-то, как-то так, ну так вот, чтобы понравилось, вот, не хочу. Мы сначала, значит, я когда посмотрел в интернете, все, это строй гарантанапа. Ну, ни о чем нам не говорилось сначала. это. Поехали, значит, посмотрели мы в этот самый, морской. И, ну, там нас так встретили нормально, показали сразу дома, которые там уже, так сказать, отделаны, в эксплуатацию сданы. Мы в некоторых побывали, посмотрели, ну, в принципе, нам понравилось. Было в прошлом году очень жарко, заходим в дом, потому что он из таких пенобетона, да, он такой достаточно прохладно, и потом, значит, я говорю жене, давай все-таки мы посмотрим, еще здесь рядом есть. Мы говорил, пар... приехали, да, и я говорю, о, здесь такой простор, здесь так здорово. Да, не было ни дома. Я говорю, так. Все, я больше никуда не хочу даже ехать, ничего смотреть больше не будем. И, собственно говоря, ну, мы быстренько. Приехали, да, и удачно так. И Дмитрий здесь прораб как раз был, uh -huh. Дмитрий Анатольевич, да. Uh -huh. Он нам тут рассказал. Константин нам очень все популярно объяснил. И как-то нас так здесь очень хорошо и радушно встретили, что я говорю, Ой, посмотри, какой коллектив тут все. И поверили стройгарант Анапе и не пожалели, потому что, собственно говоря, нам построили очень. Классный дом. Нам здесь так нравится. Опции будут эти все дополнительные, какие мы захотели, нам все сделали. Мы живем и радуемся, вот, честное слово этому да, большая дому. большая веранда, там жена кухню да. себе общем, решила, там, Очень нравится. Очень кухню. нравится. Да. У нас прораб очень замечательный Дмитрий. Вот только ему позвонишь, скажешь, все, быстренько. Если где-то что-то, ну мало ли там, это, все исправят, все сделают. Павел Анатольевич тоже очень хороший директор. Да, вот насчет в общем, директора, это вообще он очень нам понравилось. Да, достаточно оперативно, Моментально. Просто, будем говорить, решает вопросы. Ну, в общем, молодцы. Все по-честному, будем так говорить. Спасибо вам, это очень приятно и ценно слышать. Расскажите, почему все-таки решили остановиться именно на нашей компании? Почему вот что вас зацепило, что привлекло? Ну, ваш выбор правда? Ну вот если очень честно, то Спасибо, мы конечно. просто слышали вот это самое, что здесь застройщики, у них как-то семейный вот такой вот, родственники все. И вот почему-то нам показалось, что эти люди честные, что нас не обманут, что действительно, если мы деньги заплатим, нам точно дом построят. Тут вот очень важно было. Вот доверие какое-то вызвали они нам. Правда. И не пожалели, вот честное слово, не пожалели. Мы же пожалели. когда продавали вот квартиру, да, мы в Анапе продали, там еще у нас была маленькая, что хватило на дом. То есть мы с риэлторами тоже разговаривали, в принципе, нам тоже советовали, да, компания да. неплохая и так далее. Пообщавшись здесь ну, с руководством, с персоналом, знаю, как-то прониклись доверием, люди симпатичные. Ну, считаю, Главное, очень отзывчивые, не очень нас. такие добрые, не, не злые какие-то люди, вот, с кем мы тут начали общаться, очень ну, вызвали доверие полное, правда. И мы ни разу такого, что «Ой, а вдруг обманут?» Вот не было такого. Хотя у других компаний такое, знаете, это самое. Да, да, конечно. А, ну вот, как говорится, когда нет сомнений, значит, это точно верный путь. Правильно? Екатерина Александровна, расскажите вообще, сколько времени заняла стройка, как происходил процесс, как происходило ваше общение с менеджерами? 2 июля 2020 года мы первый раз побывали на этом месте, вот на этой площадке, ну, еще не строительная была площадка, просто площадка. Константин у нас был менеджер, очень хорошо с нами, очень приветливо, добродушно все рассказывал, все. Потом плавно нас передал Дмитрию. а Дмитрий у нас просто был ну как племянник уже, тетик Хачин, дядя Саша, ну вот просто вот. Хороший такой вот это самое. Нам очень все понравилось, конечно, и весь процесс занял. Значит, так. Июль, 28 по-моему, июля, да, мы заключили mm -hmm. договор. Август, сентябрь, октябрь, Пол... ноябрь, в декабре, в конце декабря мы уже были в доме. В принципе, дом был. Вот так, они, они все сроки выдержали. Да, и очень даже быстро. Да. Нам повезло просто. Угу. Скоро у вас будет первая дата. Да. да. Первый год. Мы угу. практически первые да, здесь поселились, да, мы... вторые, мы... Ну там еще одни, по... норильские, что ли, поселились. Ну... ну, можно сказать, мы первые вот тут вот появились. А у вас есть ли какие-то замечания, плюсы, минусы, пожелания? Вот, знаете, единственный какой вот большой минус был, не предусмотрели отверстия в фундаменте забора. И потом, когда был потоп и ливень, водение, воде некуда было выходить. Но это все уже сделали. Просто, знаете, не все, видимо, предусмотрели, потому что все быстро строили. И, ну, сейчас исправ... и вот это уже исправили. И водоотводы нам пообещали сделать. Вот, да. вот собственно говоря, вот это Потоп, вот такое… конечно, был. У нас, в общем, один дом стоял, mm -hmm. и вокруг вот это море воды. Просто там. море воды было. Да. Ну, это стихийное бедствие. Тут, как говорится, ничего не поделаешь. Ну, Гибель, вот, деревья тут, ну, здесь урожай, конечно, все это мелочи. Да, ну, это уже стихия. Это а именно. сам дом не пострадал? Нет, дом не, выдержал, не, он стоит крепкий. Я говорю, не, ни не в подвал, окна, всех вода, ни да, на, на, на крыша прекрасно, нигде никаких, ни подтеков, ни вообще ничего. Дом вода тоже не заходила. Все было хорошо. Мы, правда, немножечко так стояли наверху и смотрели. Я думаю, Ай, это что за реки-то образовались? У нас же здесь вот здесь вот маленький ручей, который пересыхает ручей, летом. Да. И вы знаете, горная речка с порогами, как пошла. Думаю, откуда ты взялась вообще? Ну, в общем, только уточки какие-то, там все. У соседей все там поплыло, поплыло. Ужас. Ну, вот это первый раз такой в жизни видела. Ну, дом выдержал. Мы получаемся в нижней точке, да, сюда угу. вот плавный уклон, из полей, это все-все. На, к нам вода. вода вся... Вот. Ну, собственно говоря, но ну, все равно место хорошее здесь. А у вас вообще вот есть ли желание рекомендовать нашу компанию? Конечно, мы уже рекомендуем. Вы знаете, наш дом так стоит, вот здесь вот первый, да. Что-нибудь стоишь, поливаешь там или что-то вот так, ухаживаешь за какими-то растениями, останавливается и начинается. Пожалуйста, покажите, пожалуйста, как внутри, как все. Мы Эксперсия здесь как реклама. Я говорю, ну хорошо, но ну, не всех, конечно, но иногда даже, ой, мы такой же хотим. Мы все так же хотим. Ну вот, то есть мы здесь как Ваш на работе. как музей. Ну, ну, потому что, что он, он первый и, собственно говоря, с краем, будем ну, так ну говорить. Вот у нас как знакомые, да, вот где живут наши родственники, там да, и у них знакомые, как они, летчики с севера, вот Крюкова-8, да, они тоже построили сейчас, живут там, ну, как сказать, не знаю, там, по нашей рекомендации, да, да. они съездили, посмотрели, их друзья... Потом они там с севера пришли. В общем, потихонечку они здесь север, будут да, подселяться. И живет, живет. Сейчас уже та да, семья, мы в гости другую приходим, так что. Соседи дружелюбные. Да, да, да очень хорошие. У нас соседи да. вообще замечательные, дружно все, вот хорошие правда, люди, приятно. Это очень большой плюс. Самое только, да, главное в дом, этот, когда знаете, соседи, как... такие знаете, как? Да. Это да. Вообще это замечательно. важно. Самое главное. Как говорят, надо сначала соседей выбирать, а потом дом. Вот. Верно. Александр, вы сказали, что Екатерине в Москве врачи порекомендовали поменять климат. И вот хотелось бы узнать, действительно ли ваше здоровье как-то поменялось в лучшую, либо в худшую сторону? Вы знаете, здесь вообще целебный воздух. Чистый воздух вообще не до возможной степени. И вот и дышится здесь хорошо. И, в общем-то, разница, конечно, колоссальная. Нам здесь очень нравится. И вот этот климат я бы посоветовала всем, кто страдает чем-нибудь, какими-нибудь там заболеваниями, щитовидки там или еще чего-нибудь. Здесь гораздо лучше. Легочный, да, морской воздух. Дышать здесь Понабил вот правда воздух. хорошо. Особенно вот вечером Вспомни уже солнышко это уйдет. Это, э, подруг, ну, друзья, в общем, из Тюмени прилетели. И в аэропорту сразу выходит, он же здесь рядом, mm -hmm. Какой вот здесь воздух, можно говорить, хоть на хлеб как ложкой ездить. Да, это тоже же. А, а, же, а да, вот здесь вот у нас машин-то почти нет, дороги, дороги нет такого, чтобы машины ездили, ездили. И поэтому здесь вообще дышится прекрасно. Правда. Еще и зелени много, да. Да, да. еще деревья вот очень, все насажают. Сибонобалка, да, вот вся инфраструктура есть. Поэтому здесь вот на привоз можно съездить достаточно. Да. Выбрать Вторник, все продукты, субботу можно продукты, продукты все взять. Вообще мы уже тут с некоторыми познакомились. Там козе да. молоко. Да. Да. Жена продукты берет. любит очень. В общем, все для жизни вы да. здесь, здесь все есть. Да? Все в Цибанабалке. И агрокомплекс здесь, здесь. и магнит да. здесь. И вот привоз да. два раза в неделю. Мне кажется, вообще в Анапу мы практически не ездим. Чисто вот только если там по медицине что-то надо, туда съездим. А так да. все. Мы не, не выезжаем даже. Действительно счастливая жизнь. Здесь на самом деле шикарно, да. просто здорово. Если уж курорт, мне кажется, Цимонобалка это как раз курорт. Екатерина Александровна, мы благодарим вас за то, что вы пригласили нас к себе в свой чудесный дом, за такой красивый стол. Мы очень благодарны вам за ваши отзывы, за ваши пожелания. Мы все учтем и будем стараться делать вашу жизнь еще лучше. А вам желаем счастливой, крепкой жизни. Спасибо да, большое, спасибо. Приглашаем спасибо, спасибо. Вас, в, время, приходите, да, в да, приходите в гости. Мы будем Чаем очень рады. всегда напоим.